Привет, ребята! Вы на канале Анна Кри. Я расскажу вам историю о том, какие хитрые бывают девочки. Не важно, сколько им лет. В этот раз речь пойдет о моей младшей сестричке. Ее зовут Настя. Она хоть и маленькая, но уже очень хитренькая. О, смотрите, а вот и она. Вот этот летчик, который ведет самолет. Это наш друг Максим. Так вот, о чем это я? А, вспомнила! Настя тот еще манипулятор. Вы сами убедитесь, когда досмотрите до конца. И поймете, какие чудесные на самом деле девочки. Нажимай на кнопочку. Мне эта картина что-то напоминает. Эй, стоп! У нас история с хэппи эндом. Атя, дай Максиму руку. то, о чем я хотела рассказать. Настенька, там дверь открывается. Будешь кататься? Максим вызвался покатать Настю на автомобиле. Открывай дверь, дверь открывай, она просит чуть-чуть. Настя ласково попросила еще чуть-чуть покатать. Настя снова просит покатать. Максим показывает, как он устал Но это Настю не смущает Максим согласился еще немного покатать Еще немного. И еще немного. И еще немного. Теперь Максим предлагает пойти поиграть на другой площадке. Но Настя остается верна себе. Такие вот хитрые девочки. Ну что ребята, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте лайк и подпишитесь, если не подписаны. Напишите в комментарии, какие истории больше всего нравятся вам.